Следующий шаблон, на мой вкус, тоже очень интересный. Этот шаблон создан был на базе минутного графика, минутного таймфрейма, потому что это достаточно популярный внутридневной таймфрейм, а нам нужны сделки, вот эта драка как раз в момент. Пару слов про шаблон, который называется «Big Sell and Buy Limits». Технические характеристики. краткое. Этот шаблон также подходит для внутридневных и позиционных трейдеров, как и предыдущий, но, я думаю, больше для внутридневных. То есть какие-то краткосрочные ожидания в, в надежде взять один хороший импульс. График, таймфрейм используемый 1 минута. Индикаторы тоже кластер-серч. Единственное этом отличие там будет не 2, а 4 кластер-серча. И разделены они будут по, по сессии. Европейская и американская сессии. Как раз это сделано для того, чтобы контролировать изменения ликвидности. И я покажу настройки дальше. Необходимость фильтровать сигналы при помощи старшего таймфрейма тоже не обязательно. Это можно делать. И если у вас есть система анализа рынка, это нужно делать. Но в принципе можно использовать этот шаблон. Также самодостаточно для э, внутридневного дейтрейдинга э, и без э, каких-то длительных э, позиций. Э, с его помощью вы также получите важные внутридневные уровни. Эти уровни влияют на движение цены, то есть на тестах этих уровней. Происходят отскоки. А если такие уровни пробиваются, то может происходить смена тренда локального внутридневного. Поэтому, как и предыдущий график, этот как и предыдущий шаблон, этот шаблон также выступает формирует кластера, которые выступают уровнями. В основе индикатора также лежит Cluster Search, индикатор, который настроен на поиск крупных покупателей, перевеса покупателей и продавцов, но в нем уже задействован дополнительный фильтр объем. Основной параметр также это дельта фильтр, он указывает, где был перевес покупателей и продавцов, и также есть параметр объединения цен, и также там идет дополнительный фильтр объем. Но сам по себе кластер Search ищет дисбалансы покупателей над продавцами и наоборот в диапазоне 3 тика. Зачастую в моменты, когда рынок переходит из баланса в дисбаланс, часть трейдеров закрывает свои сделки с убытком. Опять же, драка, то, о чем я говорил, да, покупатели с продавцами дерутся за, за какую-то цену, одни проигрывают, другие выигрывают, и мы как раз э, хотим увидеть эту драку в этом шаблоне. Мы нацелены на поиск агрессивных трейдеров, то есть здесь акцент сделан именно на маркет-ордера, и мы смотрим моменты, когда поддерживается движение, выход крупных маркет-ордеров, цена поддерживает. Но здесь сам шаблон называется крупные продажи и покупки то есть лимиты крупные на покупку и продажу. Почему? Потому что очень часто такие кластера попадаются в окончаниях движений. И это означает, что лимитами останавливают все движение, поглощают все контракты и после этого цена разворачивается. Сейчас я открою необходимый график. Здесь идет акцент как раз не на агрессивных маркет-ордерах, а на лимитных ордерах. То есть, если вы видите зеленые кластера, это значит, что это были не маркет-покупки, а лимитные покупки. И каждый кластер, который здесь есть, он выступает уровнем, и мы наблюдаем, что делали крупные лимиты и смотрим реакцию на эти лимиты. Для нас важно в данном случае, чтобы, ну это одна из идей, как можно использовать этот шаблон, когда у нас есть покупки лимитные, но цена уходит вниз, мы понимаем, что кто-то лимитами хорошо здесь выкупал, но цену, цену отпустил и после того, как э, цена возвращается выше этого кластера, получается этот э, покупатель лимитный может уходить в зону плюса, и для нас этот уровень зеркально может э, быть как раз тем местом, где стоит поискать покупки. Э, продажи здесь Обратите внимание, на такие кластера очень часто выходят в окончание движений. И здесь выходит кластер, опять же, есть реакция цены, и этот кластер выступает уровнем. То есть шаблон очень похож на предыдущий. Каждый кластер выступает уровнем и после реакции цены на этот уровень, мы можем э, ожидать отскока от него. Если такой кластер пробивается, то, соответственно, мы можем предположить, что у нас на рынке произошел разворот. По настройкам пробежимся сейчас. Первый кластер Search э, и второй кластер Search. Обратите внимание, э, здесь идет дельта-фильтр 200-200. минус а третий и четвертый по 170. Объединение уровней везде по 3, но разница в том, что внизу есть фильтр времени. И когда мы используем фильтр времени с 0 до 15.30, это означает, что этот фильтр будет работать в европейскую сессию, ну, по крайней мере, для моего диапазона. Временного. А первый и второй используются для поиска таких кластеров в американскую сессию, поэтому дисбаланс больше, и этот дисбаланс говорит о том, что ликвидность в американской сессии увеличивается. Строим уровень, ждем реакцию. После реакции нам интересен тест этого уровня. И, как правило, происходит либо тест, либо пробой. И после пробоя этот уровень становится также зеркальным. И цена зачастую разворачивается после таких пробоев. Вы можете взять индикатор Ash range добавить его на график. Добавить на график. И что нас интересует нас интересует кластера и реакция кластеров в данном случае range он будет помогать нам э, как раз э, ожидать mm -hmm. такую реакцию на, на эти кластера то есть у нас есть кластер мы сразу видим range как только э, видим дисбаланс предполагаем что э, движение продолжится если мы видим пробой, мы ищем снова новый рейндж, мы понимаем, что у нас вероятно произошел разворот, и работаем уже с новой информацией. Опять же, у нас есть новый кластер, есть новый рейндж, есть новый выход, есть новое движение, и снова все повторяется. То есть здесь нужно быстро реагировать. Если вы готовы торговать внутри дня, вы должны быстро реагировать.